Вот оно получается. Правой стороной. Наехали. Подорвались. Их получается чуть откинуло влево. И они еще и левым бортом тоже в мину бахнули. Левый борт тоже подорвало. Их откинуло и подорвало. Вот оно получается. Правой стороной.